Приветствую всех подписчиков Гатимового канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый букв называется Reclaim 4. Как-то так. Где мы будем зарабатывать на просмотре сайтов. Коины. Коины конвертируются в биткоин Сатоши. Ну и естественно выводить. Здесь вот выводы идут. Регистрация наипростейшая. Кликаем регистрация. E-mail, юзернейм, два раза пароль. Разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. Попадаем в кабинет. У меня на балансе 240 токенов. А минималка на вывод здесь 100 токенов. И здесь только в биткоин сатошах. Это у меня 13 сатох. Букс абсолютно без вложений. Значит, это домашняя страничка. Вот она, вкладочка реферала. Находится наша реферальная ссылочка. Вот она. Копируем делимся с друзьями. На чем мы здесь будем зарабатывать? Естественно, на кране и на просмотре сайтов, то есть серфинг. Обда. Кран доступен, кто просматривает короткие ссылки. Я их терпеть не могу. Обычный кран. Сбор. Раз в три минуты дают 40 токенов. Можно делать в день 2000 клеймов. Сейчас загрузится. Разгадываем капчу. И антибот 4, 1, 3. 4 один три на синюю вкладочку 40 токенов засчиталось возвращаемся и птски я просмотрела здесь минималку набрать очень быстро друзья 20 токенов, 20, 20, по 5 секунд. Кликаем. Таймер. Разгадываем капчу. все 20 отинов засчиталось еще у меня две рекламки я хочу в режиме онлайн проверить его на вывод так как и букс свежий вот такая фигня друзья появляется все зачет я обновляю и работаю как бы. Так, последняя рекламка. Вкладочку закрываем. Все. Ну и все, депозит нам не надо, трансфер нам не надо. Здесь ничего такого нет. Основные моменты я вам показала. Сами кого интересует. Погуляете уже здесь. У меня 340 токенов стало. Это 18 биткоин сатох. Видим, да? Здесь нужно прописать адрес кошелька от Faused P видим. Биткоин Сатохи на Фаусет так что мне здесь адрес взять надо мне все делаю в режиме онлайн прописываю адрес возможно надо email адрес потому что бывает такое что написан адрес кошелька а потом пишут что нужно email ну, сейчас проверим. Значит, смотрите, 18 биткоин соток у меня. Кликаем «Вывод». И забыла сказать, самое важное. Обязательно нужно подтвердить адрес электронной почты. Вам на почту придет письмо. Если вы не подтвердите, то вам не дадут вывести. Так что почта действующая нужна. Возвращаемся. Все при вас сделаю. Все в режиме онлайн. Платит инстантом. Было 18. сатох, мы, наверное, забрали. Reclaim 4U. 17 биткоин сатох. Согласитесь, неплохо. И на кране тут можно подзаработать тоже неплохо. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.